Привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про довольно простой, но при этом интересный девайс от компании Nevox под названием Feeling Mini. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой панели изображен сам девайс в цвете, что ждет нас внутри. Также здесь есть логотип производителя и название самого устройства. На противоположной стороне у нас все, как всегда, технические характеристики, комплектация и небольшой скретч-код для проверки устройства на оригинальность. Открыв коробку мы первым делом увидим вот такой вот черный конверт, в котором располагается небольшая инструкция и гарантийный талон, под ней находится сам девайс с предустановленным картриджем без испарителя, а вот справа находится еще одна небольшая коробочка, в которой лежат кабель USB Type-C для зарядки устройства и испаритель. Для начала поговорим про внешний вид устройства. Это довольно приятный девайс в очень компактном корпусе. Устройство выполнено из ABS пластика, благодаря чему девайс обладает небольшим весом. Сам корпус устройства покрыт софт touch пластиком, благодаря чему удержание этого девайса вызывает лишь положительные эмоции. По поводу цветов тоже никаких вопросов нет. Производитель представил сразу 6 штук. Монотонные, как в моем случае, чисто красные и градиентные расцветки. На корпусе устройства нет никаких кнопок. Напряжение на картридж подается при помощи затяжки. На лицевой стороне, а именно в нижней ее части, находится небольшая табличка с логотипом производителя. Также в нижней части этой таблички находится небольшой светодиод, который информирует пользователя о заряде аккумулятора. На дне данного устройства разместился порт USB Type-C для зарядки девайса. Внутри филина спрятался аккумулятор на 750 мАч, заряжается он от 0 до 100% примерно за 1 час Мощность у устройства может варьироваться от 10 до 18 ватт В верхней части находится картридж, про него мы сейчас и поговорим его объем 2 миллилитра, тут ничего особенного Работает он на сменных испарителях на сетке с сопротивлением в 0,8 Ом Заправка осуществляется сбоку Самое интересное в этом картридже кроется вверху, а именно прорезиненный мундштук Когда вы его парите, создается очень необычное ощущение В плане передачи вкуса здесь все так себе Тот же Zero будет гораздо интереснее А вот никотин он передает довольно хорошо Ну и конечно же нельзя не отметить его прекрасную сигаретную затяжку в конце могу сказать, что это довольно хороший девайс для новичков. Он обладает отличной передачей никотина и хорошей сигаретной затяжкой. Ну и еще у него аккумулятор на 750 мАч, чего должно хватать на один день парения. Ну а если он у вас все-таки разрядится, то от нуля до 100%, как я говорил ранее, он заряжается не более чем за один час. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.